Раздел два. Одна судьба. Восстановленная идентичность. Глава десять. Освобождаясь от цепей батареек, когда они держались друг за друга, наступила долгая пауза. Эмоции переполняли их, но они оба знали, что время пришло. Всю вечность отец и сын имели тесное общение друг с другом, и вот сейчас это общение должно было прерваться. Сын Божий должен был приступить к миссии по возвращению себе сыновей и дочерей. Они оба, и отец и сын, понимали всю степень риска и ту цену, которую придется уплатить, но ими двигала любовь. На одно мгновение отец и сын заглянули в будущее и увидели, как все будет происходить. Призрение, отвержение, ненависть, шипение, пинки, бичевание, вбивание гвоздей — перед тем ужасным моментом, когда небеса и земля умолкли и наблюдали за разделением отца и сына. Сын видел тысячелетия вины, страданий, бунта и ничтожности, которые навалились на него, и видел себя, содрогающегося при мысли, которую внушает грех, что отец оставил его. Но отец не оставил его, он рядом с ним, сокрытый от его взора тьмой. Сын берет на себя наши чувства оставленности и уносит его в могилу. Крепкие объятия Отцу было нелегко отпустить сына. Они оба понимали, что существует возможность провала их плана, что привело бы к победе греха. Сын Божий должен был принять на себя человеческую природу, предоставив своему главнейшему врагу, сатане, возможность взять над ним верх не было никакой гарантии на успех. Как они могли пойти на такой риск? Как могли они решиться на такое? Ими двигала любовь. Эта долгая пауза, которая казалась вечностью, наконец-то заканчивается. Они оба решились продолжать держаться плана. Сын подошел к краю небес, в последний раз взглянул в лицо своего любящего отца, и затем он исчез. В шестой главе мы рассмотрели то, с чем Бог должен был бы иметь дело, если бы он захотел спасти своих сыновей и дочерей на земле. В девятой главе мы рассмотрели, как принципы царства сатаны укоренялись в человеческом сердце и как сатана управляет нами, используя наши чувства ничтожности. Для того, чтобы Иисус мог победить эту силу, ему предстояло избавить нас от чувства нашей никчемности. Ему предстояло восстановить в нас наше положение, как сыновей и дочерей Божьих и помочь нам отказаться от ложной идентичности, приобретенной у батареечного дерева. Тяжелое предчувствие неизбежного, по всей видимости, охватило сердце сатаны, когда он увидел ангелов, поющих пастухам гимн радости о том, что Мессия пришел. Сияющая звезда, которая привела мудрецов к скромному хлеву, также не добавила ему спокойствия. Вы можете себе представить, как он вглядывался в лицо великого младенца, с которым, как он знал, ему предстоит вести борьбу. Он не мог разрушить тот мирный покой, покоящийся на младенце, который ему ранее всегда удавалось разрушить у любого другого дитя. Это была загадка, дитя из плоти и крови — но глубоко внутри у него лежало какое-то мирное доверие к невидимым рукам вечного бога. Сатана знал, что у него начались проблемы. Это же беспокойство наполнило и сердце Ирода, и мы можем увидеть ту суматоху, которая царила в мире темных духов. Глубокое чувство незащищенности, которое управляло Иродом, сделало его легко подверженным сатанинским атакам и вызывало у него шок и ужас. Ирод захотел схватить его еще до начала реального соперничества. Но тихая уверенность младенца царя не поколебалась. Проведение заранее предусмотрело путь для его бегства, чтобы он смог вести борьбу с князем тьмы, будучи в человеческом теле, разорвать те цепи незащищенности, которые поработили обреченный человеческий род. Жизнь Иисуса можно обобщить словами из Евангелия от Иоанна 8, 29 Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Не имеет значения, что делал сатана, он не мог лишить Христа чувства его достоинства и уверенности. Христос твердо держался своего сыновства, что наводило ужас на князя тьмы. Сатану, должно быть, приводило в бешенство тщетность его усилий ввести Христа во грех». Наконец-то нашелся кто-то, кто мог сопротивляться сатане. После четырех тысяч лет побед над каждой отдельной личностью сатана ударился о каменную стену человеческой души, которая была уверена в своем божественном сыновстве. Именно сыновство являлось ключом к победе, сыновство было надежным бастионом против того потока ничтожности, который накрыл человеческий род и поэтому сыновство должно было стать тем фактором, на котором сфокусировано все в войне двух противников. Город Назарет шумит от волнения. Новости об Иоанне и Крестителе распространяются молниеносно. Предтеча Мессии объявился, и как только это известие достигло скромной плотницкой мастерской, Иисус понял, что пришло время для битвы. Он откладывает в сторону свою долоту и пилу, Обнимает мать и идет по направлению к Иордану. Какова ценность откровения любви, если ни один человек, женщина или ребенок не имеют власти принять этот дар? Никакой. Иисус уверен в своем сыновстве, но предстоящее сражение в пустыне испытает его так, как никого прежде до него. Ворота распахнутся, и человеческие беды обрушатся на него, как из прорвавшейся дамбы. Иисус должен будет выдержать всю мощь человеческой никчемности и остаться стоять подобно Гибралтарской скале. Если он устоит, то впервые кто-то сможет разорвать цепи батареек. И результат этой победы станет наследием для тех, кто поверит в него. Битва в пустыне стала фундаментом для дела креста. Какая польза от прощения, если человеческая душа не в состоянии избавиться от своей никчемности? Какая польза от самой величественной демонстрации любви, если ни один муж, жена или ребенок не в состоянии принять этот дар? Никакой. Никчемность и бесполезность, порожденные батареечным деревом, должны быть повержены в первую очередь, и победа должна быть передана в руки человеческой расы, чтобы все могли получить силы к принятию бесподобного дара креста? Отец знает, что должно произойти и он укрепит руки своего сына для битвы не демонстрации могущества, ни каким-то сверхъестественным оружием или силой, потому что ничто из этого не подойдет для будущего врага. Бог предлагает свое наилучшее оружие. Это силы, которые основаны на взаимоотношениях отца и сына друг с другом. Как только Иисус вышел из воды, и голуб спустился на него, небеса раскрылись, и Иисус ясно услышал голос своего отца. «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение!» Эти слова — самый острый меч, который отец мог бы вручить своему сыну для битвы. Покоясь в словах своего отца, он сразится с врагом и разорвет те цепи, которые мы сами разорвать не в состоянии. Значение этих слов простирается намного дальше, чем мы в состоянии себе представить. Тот факт, что Бог принимает представителя человеческого рода, дарует всем нам немыслимую надежду. Через Иисуса Бог дотягивается к каждому из нас и говорит нам, что мы его возлюбленные дети. Если мы надеемся когда-либо принять дар Креста, нам нужно сначала услышать эти драгоценные слова «Ты мое возлюбленное дитя, в котором мое благоволение». Трудно принять дар от врага, не опасаясь, что это ловушка или западня. Но дар от любящего члена семьи может быть принят таким, каков он есть, как подарок от всей души. Невозможно прийти ко кресту иначе, как через мост твердой веры в то, что мы все сыновья и дочери Бога. Любой другой путь будет законничеством и оправданием греха. Эти слова с небес, должно быть, привели сатану в ярость. Это напомнило ему о том, кем он когда-то был, но уже более не является, сыном. Это было напоминание о его ничтожном положении. Гордость, однако, так легко не умирает, и поэтому сатана готовится обрушить шквал соблазнов на Иисуса в пустыне. Библия говорит нам, что Иисус был в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною. Я думаю, что большинство людей не устояли бы и перед десятиминутным искушением, не то что сорокадневным. У сатаны было четыре тысячи лет практики, чтобы научиться делать это, и вы можете быть совершенно уверены, что Иисус получил отметину от каждого оружия, порожденного адом. В состоянии ли кто-нибудь в полной мере осознать весь этот конфликт? Вся вселенная, как один, затаив дыхание, следила за тем, как сатана наносит удар за ударом по Сыну Божьему. Что касается нас, то мы бы быстро потеряли интерес и не обращали внимания на героические усилия Иисуса освободить нас. Но если бы Иисус проиграл это сражение, мы бы все навсегда остались в вечных оковах чувства нашей никчемности. Иисус был нашей одной единственной надеждой, который мог пронзить тьму. Знаете, я дошел до этого места и просто не могу не остановиться и не задуматься о нем. Я имею в виду, ну что я могу сказать об этом? Мое сердце просто переполняется от благодарности и радости за стойкость и неустанные усилия этого могущественного князя неба, который старается помочь нам и противостоит безжалостными атакам врага. Это похоже на то, как отец или мать побежали бы в горящий дом, чтобы спасти свое дитя. Сатана почти сокрушил Сына Божьего, но он не отступил. Этот человек вынуждает меня где-то глубоко внутри воскликнуть, должно быть, я чего-то стою. Никто бы этого не делал, если бы я был ему действительно безразличен. Я скажу вам, что не могу сопротивляться влечению такой любви. Я нахожу ее неотразимой. Я противодействую ему, но, слава Богу, он более решителен, чем я. В момент наибольшей уязвимости Иисуса, когда он был уставшим, голодным и чувствовал себя одиноким, все то, что вынуждает человеческое естество идти на компромисс, сатана решился перейти к сути вопроса. «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Чем же еще можно испытать Иисуса, как не вопросом его сыновства? Иисусу не сказали, как долго он должен был находиться в пустыне. Текст не говорит нам о том, что через сорок дней все должно было закончиться. Иисус все еще находился там, и ворон не приносил ему еды, манна не падала с неба, и, может быть, он ошибался насчет голоса с небес». «Твой отец не хотел бы видеть тебя в таком состоянии, сделай же что-то», — нашептывал сатана. Сатана попытался использовать аппетит, как средство разрушения веры Иисуса в слова его отца. Сорок дней назад отец сказал, «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Если Иисус превратит камни в хлеб, он безусловно подвергнет сомнению слова Божье, этого будет достаточно для того. Чтобы поколебать его представление о том, кто он есть на самом деле Именно это стоит за предложением сделать что-то для подтверждения своего положения Предложение Иисусу превратить камни в хлебы было прямой дорогой в царство сатаны, где положение личности определяется ее делами и достижениями Кто из нас не попадал в эту ловушку, доказывать нашими делами то, что мы чего-то стоим? движимые желанием продемонстрировать, что у нас есть все, что нужно для покорения вершин, забывая о сне, отдыхе, о молитвенном времени и исследовании Библии, оставаясь подолгу на работе и пропуская жизненно важное семейное время, и все это только ради обретения новой должности или получения каких-то льгот. Для чего мы так издеваемся над собой? Я уверен, что в большинстве случаев мы таким образом поддаемся искушению, если ты Сын Божий, то сделай что-то выдающееся и докажи это. Замечали ли вы, что когда вы проснулись с желанием уделить время молитвенным размышлениям и пребыванию с Богом, ваша голова вдруг начинает наполняться всеми теми вещами, которые должны быть сделаны в тот день? И вот все заканчивается короткой молитвой, а затем наступает время уйти на весь день по делам. Случалось ли у вас такое? Почему? Если вы прожили день и обнаружили, что не сделали всего, остаетесь ли вы довольным и счастливым или испытываете разочарование и легкую подавленность? Не призывали ли вас дела не тратить попусту время в постели, когда вы больны, а лучше поработать над тем, что нужно сделать? Все это говорит о том, что мы все без исключения падаем перед сатанинским искушением доказать наше положение и ценность нашими делами. Благодаря тому факту, что глубоко внутри нас живет этот фактор, беззащитности, который мы унаследовали от Адама и Евы, нас очень легко заставить делать умственные и духовные фиговые листы для прикрытия своей ноготы. Беззащитная личность всегда отвечает на вызов своему положению, в то время как личность — Находящийся в безопасности на это даже не реагирует Это напоминает произошедший со мной случай, когда я однажды прогуливался с моим другом и его псом Мы проходили мимо дома соседа, у которого была собака намного меньше размером Эта маленькая собака зашлась в лая, прыгая вокруг Ротвейлера и пытаясь привлечь его внимание Но Ротвейлер даже не повернул головы, чтобы посмотреть на нее как будто бы маленькая собака говорила, «Ну давайте же, мистер Ротвейлер, я вызываю вас и докажу своему хозяину, что смогу побить такую собаку, как вы». Но Ратвейлер был совершенно уверен в себе и даже не отвечал на вызов, зачем оно ему. Именно поэтому Иисус и вынужден был пройти через пустыню и испытания. Человеческий род нуждается в том, кто мог бы показать, что он верит тому, что он сын Божий просто потому, что Бог так сказал, вместо того, чтобы доказывать это своими делами? Мир нуждается в Давиде, чтобы победить кажущегося непобедимым Голиафа ничтожность, который привязал нас к нашим грехам и сделал рабами дьявола. Конечно же, история искушения Христа в пустыне во многом подобна истории Давида и Голиафа. 1. Сатана, как существо духовное, имел много преимуществ перед Христом, облаченным в человеческую плоть. 1. Царств 17, 33. 2. Иисус представлял весь человеческий род, и победа Христа означала свободу для всех нас, ровно как и Сатана представлял все силы ада, и его победа навсегда сделала бы нас рабами сил тьмы. 1. Царств 17, 9. Три, Иисус находился сорок дней в пустыне, терпя издевательства и искушение сатаны так же, как и Давид терпел насмешки над Израилем сорок дней. Первое царство 17, 16. Четыре сатана, Голиаф, пришел со своей собственной силой, но Иисус, Давид, пришел во имя Божье уничтожить того, кто бросил вызов армии живого Бога. Первое царство 17, 45 пять о оружии, которое использовал Иисус, кажется пустяком по меркам этого мира. Он верил в слова Бога и использовал их, чтобы разрушить замысел сатаны. От этих параллелей захватывает дух, и я не могу не представить себя одним из солдат Израиля, стоявших на склоне горы, и слышащих, как Голиаф поносит моего Бога, мою веру и меня лично. «Где же ваш Бог?» «Почему же вы не сражаетесь со мной, если вы такие сильные?» «Вы слабые и беспомощные, вы позор для своего бога!» «Выслушивание такого рода оскорблений действительно могло бы повергнуть вас в уныние!» «Посмотрите только на его рост!» «Его оружие сияет на солнце, а его чудовищный голос, как кузнечный мех, продувает всю долину!» Ситуация кажется безнадежной и вы постепенно погружаетесь в предчувствие поражения и пленения. А сегодня разве не то же самое? Сатана высмеивает нас за нашу беспомощность и бессилие. Его искушения кажутся такими сильными и многочисленными, попадая в них снова и снова, мы постепенно погружаемся в предчувствие нашего скорого порабощения». Находятся даже и такие, кто проповедует о том, что от нашего рабства невозможно избавиться, и что грех всегда будет побеждать нас. Гоните прочь такие мысли. Сын Давида на нашей стороне, и он освободил нас из цепей дьявола. Его победа над искушениями в пустыне — это победа всего человеческого рода. Вы можете избрать для себя продолжать думать, что вы все еще должны противостоять Голиафу, или же вы можете благоговейно наблюдать на склоне холма, как Иисус отсекает голову вашему искушению. Если вы верите, что уже одержали победу благодаря Иисусу, а не просто надеетесь, что Он когда-то освободит вас, то тогда вы обрели самую суть веры. Я безмерно рад, что сын Давида освободил меня от власти никчемности. Он удалил само сердце моего бунта и гордости. Он поставил ноги мои на твердую скалу, открывая, кем я являюсь на самом деле, Детем Божиим. Он лично для меня столкнулся со всевозможными сомнениями и победил их верой в слова нашего Отца. «Пойте и радуйтесь со мной о том, что вы сыны и дочери Божьи». Иисус сокрушил цепи батареечного дерева и соделал нас с принятыми в возлюбленном.